Шикарная блондинка едет на своем автомобиле по трассе. Вдруг у нее закончился бензин. Остановилась, она стоит. Мимо скачет индеец на лошади и говорит, «Девушка, хочешь, я тебе...» Подвезу на своей лошади до ближайшей заправки. Ну, естественно, она согласилась. Села она, скачут они, значит, скачут. И тут через некоторое время индейец начал сдавать какие-то крики, вздохи, охи, ахи. Она не поймет, в чем дело. Подъезжает они к ближайшей заправке. И индейец такой, и поскакал дальше, подходит к ней заправщик и говорит, что же ты такого сделала? Что он такой заведенный? Она а да ничего особенного. Одной рукой его обняла, а второй рукой за сиделку схватилась. А он и говорит, милая леди, индейцы селами не пользуются.